друзья всем привет вы на канале доступный дом сегодня у нас по-настоящему будет на обзоре уникальный дом для своего рода потому что сегодня у нас будет на обзоре дом с южным фасадом а что такое южный фасад если вы когда-нибудь подбирали планировку под Южный фасад на своем участке, то вы знаете, то, что ни один из проектов идеально не подойдет к южному фасаду. Западный, восточный, северный, плюс-минус, более-менее можно взять типовой проект и сделать его под себя. Однако, южный фасад, когда мы хотим, чтобы с юга у нас заходило во все основные помещения солнышко, когда мы хотим, чтобы на восходе у нас солнышко попадало в наши спальни, то вот этой вот планировки, вот этого дома нигде не найти если вы не верите то можете посмотреть на просторах интернета и вы удивитесь то что нету ни одного подходящего идеального дома ни в какой планировки для южного фасада поэтому я вот сделал данный домик потратил на это практически целую неделю чтобы сделать вот такого вот дом сейчас вы видите дом стоит у нас на участке 15 соток размера его ширина 30 метров, глубина 45 метров. Домик у нас получается угловой. И вы видите также то, что у нас вот слева есть въезд. Есть у нас какой-то воображаемый гараж. Это я показываю исключительно для того, чтобы вы понимали, что здесь у нас это все помещается. Также есть беседка. Вместо беседки можно сделать какую-то баню. Либо сделать баню за гаражом. Тоже есть место для этого. Домик у нас задвинут максимально назад. Потому что если бы мы сделали бы его где-нибудь посерединке, либо на передний план его вообще поставили, то у нас задняя часть была бы вся бы затемненная от самого дома. Потому что солнышко у нас идет спереди. Вот справа заходит, посерединке у нас юг, и налево уже уходит у нас на закат. Дом у нас выполнен в стиле минимализм. Однако вы не обольщайтесь к тому, что домик у нас с плоской крышей. Отвертка дома может быть любой. Хоть двускатная крыша, четырехскатная крыша, односкатная крыша. Любой фасад можно адаптировать под этот дом. Самое главное это начинка. Планировка, удобство планировки, потому что в ней вы будете всегда жить на постоянку. Дом у нас сделан из двух блоков. Это основной блок кирпичный, вы сейчас видите. И с левой стороны у нас детская спальная зона. Высота стен у нас получается 4 метра основное здание и 3,5 метра у нас спальная зона детей. Домик у нас с открытой террасой, которая соответственно выходит у нас на юг. Сейчас я вам изображу, как пойдет у нас солнышко. Когда мы просыпаемся, все заказчики хотят, чтобы, чтобы в спальне у них было окно на восток. И вот таким вот образом у нас здесь оказывается спальня родителей, спальня детей, еще одна спальня детей и еще одна спальня детей. Таким образом в нашем доме есть четыре спальни и они выходят все на восточную сторону. Также вот так вот солнышко у нас в течение дня продолжает идти, идти, вставать. И уже доходя до зенита, таким же образом у нас все спальни точно так же освещены. В спальне родители у нас с двух сторон окна с восточной и с южной. У детей вот две э, середине которые спальни, они будут у нас на восток только смотреть. И вот эта вот угловая последняя спальня, она так, точно так же, как и родительская, выходит на восточную и, и южную сторону окна. Кухня-гостиная, соответственно, у нас располагается посередине. Солнышко здесь будет практически весь день. И чтобы даже на закате солнышко у нас попадало в нашу кухню-гостиную, я сделал вот такие вот небольшие окна над террасой, чтобы когда уже вот так у нас солнышко садилось, все равно как-то зацепляло нашу кухню-гостиную и давало максимально длинный промежуток времени для освещения нашей Гостиной. Поэтому, друзья, вот этот вот дом исключительно для южного фасада. Если вам данный домик понравится, то можете заказать на него чертеж стен, будет стоить 300 рублей. И смета в конце, которую мы просмотрим с вами, будет стоить 500 рублей. Также вы можете заказать вот эту вот 3D визуализацию, чтобы открыть у себя на компьютере, посмотреть, походить по дому. Ну, а мы начинаем обзор планировки дома. Поехали! Итак, вот наша планировка перед глазами, смотрим, изучаем. Вот наша открытая терраса, по которой мы заходим с вами в дом. Здесь у нас вот такой вот небольшой тамбур, который точно так же можно закрыть дверью, однако в нашем случае я сделал его открытым. В прихожей у нас располагается большой платяной шкаф во всю стену, дополнительный шкаф с левой стороны еще есть у нас, также у нас есть с левой стороны обувница. Дверь у нас стеклянная, можно поставить железную дверь, но сверху предусмотреть какое-то окошко, чтобы давало освещение вот в эту часть дома. После того, как мы зашли с вами в прихожую, разделись, сняли ботинки, можем пройти в спальню для детей. Здесь у нас вот такой вот отдельный блок для детей, где располагаются у нас три спальни, две небольших размеров и одна большая 15 квадратных метров. У первых двух у нас, как я уже сказал, окна выходят на восток. И у нижней спальни, которая самая большая, у нас выходят окна на южную сторону и на восточную сторону. В коридоре у нас окна сделаны горизонтальные вверху, так как здесь, скорее всего, мы будем прижимать дом к забору. И простые окна с подоконниками нам здесь ни к чему. Они у нас будут стоять здесь высоко и служить исключительно для освещения вот этого вот коридора. Когда мы зашли в дом, мы также можем попасть и сразу же в Технический туалет, где у нас может служить он как туалет для гостей. Когда занята душевая, можем зайти тоже в этот туалет. Два туалета, это очень стратегически важное помещение в современном доме. Здесь у нас располагается унитаз и раковина. С левой стороны у нас душевая, где у нас стоит раковина, унитаз и душ. Также есть у нас шкаф для бытовой химии. Окно у нас также выходит на западную сторону. Выше душевой у нас располагается гардеробная общая для всей семьи эту гардеробную также оборудовали стиральные машины потому что в гардеробной наиболее удобно будет постираться и сразу же разложить вещи все в одном месте ну и северо-западный угол нашего дома у нас оборудован котельной котельная у нас подходит под газ расположена она тоже очень хорошо потому что если даже газовая труба у вас заходит по меже на участке между заборами дома, она заходит и не портит вам никакой фасад об этом тоже нужно позаботиться также кот... Котельная может служить кладовкой для кухни. Очень удобно, потому что у нас вход в нее, в эту котельную, происходит с кухни. Соответственно, для газового оборудования здесь потребуется всего лишь 1-2 квадратных метра. Здесь у нас займет вот этот вот угол стенки. Остальное помещение у нас, остальная часть помещения у нас будет проставиться. Поэтому, чтобы функционально его использовать, мы можем поставить сюда стеллажи. Можем поставить сюда вот морозилку, чтобы было удобно и комфортно. Дальше, соответственно, переходим к самому сердцу нашего дома. Это у нас кухня-гостиная. С левой стороны у нас стоят э, стеллажи кухонные. Здесь у нас спиналы верхние, здесь у нас пеналы нижние. Вот такой вот длинный, даже не сказать уже остров-островище, полностью во всю ширину практически нашей гостиной. Также есть дополнительная барная стойка, чтобы можно было пить кофе, пить чай и смотреть на южную сторону нашего фасада. Также у нас есть здесь обеденный стол для всей семьи. С правой стороны у нас расположена зона отдыха. Здесь у нас располагается диван, два кресла, столик, телевизор и вот такой вот шкаф. Вот такое вот зонирование у нас получилось в нашей кухне-гостиной. У нас окна здесь огромные во всю стену. 5 метров остекления также остекление у нас сверху над крышей террасы поэтому в этой кухне гостиной будет всегда солнечно и светло также из кухни гостиной мы можем попасть и с вами в спальню родителей да может кому-то показаться это неудобным но однако это лучше когда будет у вас спальня располагаться где-то среди спален детских я думаю это наиболее лучшее решение которое можно было придумать в данной планировке здесь у нас получается двухспальная полноценная кровать вот так здесь все выглядит также неотъемлемой части сегодняшнего нашего быта это конечно же должен быть какой-то кабинет потому что практически уже в каждой семье кто-то работает на удаленке кому-то нужен кабинетик вот здесь я предположил что кабинет у нас будет прямо в спальне вот такой вот огромный стол я сделал на всю стену здесь поместится практически все работать будет удобно а самое главное вот через такое панорамное большое окно на восток можно будет работать целыми днями, потому что это очень красиво здесь будет обзор. И также у нас в нашей спальне сделано также в спальне у нас сделано гардеробная, чтобы шкафов у нас в спальне само не было. Открываем дверь вот здесь вот, заходим и одеваемся, одеваемся. Точно так же вход в санузел у нас сделан через гардеробную для лучшей звукоизоляции. Всем заказчикам своим объясняю то, что если у вас будет выход из ванной прямо в спальню, то никакой звукоизоляции не будет. Любой шорох, любой шаг ваш в самом... В санузле будет слышен и тем, кто лежит, например, на кровати или находится в этой спальне. Поэтому, друзья, лучшее решение, вход в санузел, если вы хотите мастер-спальню, то ее делать лучше через гардеробку. В нашем санузле у нас, получается, есть ванная, опять же, с окном на восток, унитаз, раковина и шпинальчик там для бытовой всякой барахолки, которую можно держать в ванной. В шикарнейший дом я сделал для южного фасада, поэтому, друзья, если вам понравилось, то чертеж стен на нее будет стоить 300 рублей, и смета в конце видео, которая будет стоить, будет 500 рублей. И сейчас мы с вами пройдемся по этому дому уже в 3D. Смотрим наш дом, приехали мы на свой участок, вот так вот у нас здесь все будет выглядеть, возможно какой-то ландшафтный дизайн мы здесь сделаем красивый, но у меня насколько хватило своего мастерства, вот я вот так вот сделал, не судите строго, моя самая главная задача это показать вам и сделать планировку. Домик у нас задвинут назад. Кто-то может сказать, то, что слишком далеко, далеко ходить. Но лучше смотреть вот на всю вот эту вот красоту, чем смотреть вот этими вот самыми большими окнами в забор свой, когда вы оставляете всего лишь 5 метров, которые требуются по регламенту. Итак, заходим. Вот наш вот передний дворик, так оформлен красиво. Здесь у нас окна, кухню-гостиную, спальня родителей. И вот здесь у нас э, окна у детей. Вот. Заходим с вами на террасу на нашу. Здесь мы можем с вами в летнее время раскрыть окна, и у нас увеличивается кухня гостиной. Здесь можем с вами отдыхать, загорать. Также вот эту вот стойку я могу сделать, я предполагаю, что здесь будет какой-то мангал, камин. Очень удобно, почему бы и нет. Итак, заходим. Вот наша входная дверь в дом. Она стеклянная, чтобы у нас прихожая была освещена. Заходим мы с вами в прихожую. С правой стороны у нас вот такой вот большой шкаф для одежды. С левой стороны у нас дополнительный шкаф. И у нас также есть здесь обувница. Зашли мы, прошли вот в такую вот развязку. С правой стороны у нас будет кухня-гостиная, как по планировке. И сейчас мы с вами пройдемся сначала в спальню для детей. Здесь у нас заходим, вот они, наши окна, которые освещают нам исключительно только коридор, ничто мы там любоваться в них не будем. Дальше заходим в первую спальню, здесь у нас стоит диванчик, стоит рабочее место и также у нас здесь стоит вот такой вот шкаф. Окно выходит у нас на наш двор и на восточную сторону. Комнатка небольшая, 10 квадратных метров, однако посмотрите, у нас для одного ребенка, для проживания одного ребенка, все здесь смещается. Дальше выходим, заходим в точно такую же спальню, смотрим, здесь у нас точно также окно на восток, диванчик раскладной, шкаф и рабочее место. Вот если бы мы даже сейчас с вами увеличили вот эту вот спальню для ребенка. Пошире бы ее сделали, у нас раздулось бы только вот это вот место. Было бы у нас на картинке 15 квадратных метров, но суть-то не меняется. Мы, мы точно столько же оборудуем эту спальню, сколько у нас сейчас. Поэтому, друзья, оптимизация помещений самое главное на сегодня. Итак, заходим в самую последнюю спальню. Она у нас большая. Здесь, в принципе, даже можно поместить, наверное, двух детей, если вам такое требуется. Здесь у нас выходят окна. На южную и на восточную сторону. Вот так у нас выглядит там вот участок. Рабочее место. Опять диванчик у нас. И шкафчик для одежды. Выходим и идем обратно. Вот наше прихожая Мы возвратились в первую половину нашего дома. Очень удобно то, что спальное место у нас не проходит через кухню-гостиную. То есть дети пришли, ушли сразу по своим комнатам, никому-никому не мешая. Пришли мы с вами в дом, захотели помыть руки, либо дети захотели в туалет, сразу зашли. Унитаз, раковина у нас здесь присутствует. Один квадратный метр отвести под такой туалет прямо при входе очень-очень хорошо. За этим туалетом у нас стоит душевая. В душевой у нас располагается раковина, унитаз, вот это вот технический шкаф, который можно использовать для бытовой техники всякой. С левой стороны у нас на западную сторону выходит окошко. И здесь вот у нас, собственно, сам душ. Возвращаемся обратно с вами в коридор. Пришли. И сейчас мы будем с вами смотреть наши технические помещения дополнительные. Здесь у нас заходим в гардеробная. Гардеробная для всей семьи оборудована вот такими вот шкафами. Здесь стоит у нас стиралка, сушилка сразу же. И здесь можно разложить все Вещи по полочкам, отвезти каждому члену семьи какой-то именно шкаф, и он будет знать, где брать его вещи. Обратно выходим с вами в коридор. И заходим уже в кухню-гостиную. Вот так она у нас здесь вылет Шикарная кухня-гостиная, интересная. А самое главное, все окна на южную сторону. Ни одного окна на северную сторону у нас здесь нету потому что дом исключительно разработан под южный фасад. Напоминаю еще раз. Вот такая вот кухня для хозяйки. Большие пеналы. Здесь большие пеналы. Рабочее место. И вот такой вот большой тоже остров, чтобы когда хозяйка готовила, она наслаждалась видом за окном. Видела всю семью перед собой, кто чем занимается. Если это дети, то это тоже очень хорошо. И точно так же у этой хозяйки будет в этом доме вот такое вот подсобное помещение. Здесь она может зайти. Поставить, например, здесь ларь, вот эту вот холодильную. Также, может быть, полки какие-то для солений или тому подобное. Какие-то картошку, например, можно здесь хранить, чтобы она у нас не завивалась на кухне. И также здесь у нас можно повесить газовое, например, оборудование, электрическое оборудование, какую-то котельную оборудовать. Вот это вот пространство будет предостаточно. Итак, возвращаемся мы с вами в кухню-гостиную. Здесь у нас также обеденный стол для всей семьи. Здесь у нас вот сделанный остров для быстрого перекуса. Посмотреть в окошечко, попить чай с утра, посмотреть на ландшафтный дизайн нашего участка. В зимнее время тоже будет очень хорошо. Снежок. Здесь у нас располагается зона отдыха. Вот диванчики, кресло. Точно так же с видом у нас на передний двор наш. Телевизор, шкаф дополнительный. И вот у нас вход в нашу спальню родителей. Заходим. Здесь у нас... Стоит двуспальная кровать. Вот наш большой рабочий стол во всю стену. Здесь можно делать какие-то работы, заниматься. Окно на восток, вот такое вот большое панорамное. Точно так же у нас окно на южную сторону. И вот так вот у нас здесь идет гардеробка, скрытая дверь. В гардеробку зашли, разделись оделись, поменяли одежду, зашли в санузел, очень удобно, я считаю. Здесь у нас унитаз, есть ванная, раковина, небольшой санузел, однако он есть. Если вам нравятся мои работы, то вы можете заказать индивидуальную планировку под свой участок, под свое техзадание. Я разработаю для вас ваш дом мечты. Ну, а мы переходим с вами к смете. Итак, дом 145 квадратных метров полезной площади. Сани 145 получается у нас этот дом будет называться. Фундамент у нас здесь мелко заглубленный. 1 метр высота ленты, ширина ленты 40 сантиметров. Для этого нам потребуются вот эти вот все материалы. И фундамент на этот домик у нас выйдет на 290 тысяч рублей. В этом фундаменте у нас уже есть... Полностью пол под чистовую отделку с отоплением, с интегрированными трубками теплого пола, точно так же с утеплением и отделкой цокольной части этого фундамента. 290 тысяч – примерная стоимость данного фундамента вам на этот домик. Дальше. Материалы на стены будем здесь использовать газобетон D400. Без отделки, домик посчитан без наружной отделки, сразу же говорю. Здесь у нас посчитана арматура, бетонные смеси на перемычке, на армопоясы, вот эти все газобетоны. Газобетон перегородочный, перегородка у нас будет здесь из 100 мм газобетона. По желанию, если вы хотите хорошую звукоизоляцию, можете этот газобетон заменить на полнотелый кирпич. Звукоизоляция будет в разы лучше. Однако, мне для расчетов проще использовать, чтобы у нас был один материал во всем доме. Стены у нас выйдут здесь на 721 892 рубля. В общем, стены не дешевые, но у нас домик тоже получился большой, 145 квадратов, это только жилая площадь. Общая площадь занимаема, он где-то занимает 180-190 квадратных метров. Дальше у нас материалы на крышу. Крыша у нас здесь посчитана плоская, вот такой вот пирожок у нас здесь посчитан. С плитами перекрытия, не монолитная лента. Здесь я посчитал плиты перекрытия. В общем, вот такая вот у нас крыша выходит на 575 тысяч рублей. В принципе, тоже терпимо, потому что домик у нас сегодня большой. Материалы на террасу 100 тысяч получается. Здесь у нас арматура, доска, сваи винтовые и плиты перекрытия. Здесь я решил перекрыть вот эту вот террасу. Нашел плиты в интернете 10-метровые трудно будет их привести, да, знаю, но для расчета я заложил вот эту вот стоимость плиты 42 тысячи, 45 тысяч, в итоге вот наша терраса выходит примерно на 100 тысяч. Ну, в принципе, для такого современного дома это очень дешево. И окна и двери здесь посчитал вот все размеры. В общем, окна и двери на этот домик выходят на 391 тысячу рублей. В общем, друзья, вот такой вот неповторимый домик, который вы нигде не найдете. Стоить будет примерно коробка дома 2 миллиона 79 тысяч рублей. К сожалению, в комментариях никто не угадал даже примерно стоимость данной коробки. Ноги были довольно-таки далеки от этого, от реальности. Вот у меня смета, посмотрите и все сравните свои комментарии. Там погрешность практически полмиллиона было самый близкий ответ. Поэтому, друзья, смета, к сожалению, никому не достается это. Потому что точного попадания не было. Однако, не стоит переживать. У нас в каждом видео теперь будет такой розыгрыш. И на следующей неделе, скорее всего, мы разыграем еще очередную смету. Поэтому, друзья... Ставьте комментарии, пишите ваши замечания, что нравится, что не нравится, какой домик для вас разработать. Если вам нравятся мои работы, то обязательно заказывайте индивидуальную планировку под свое задание, под свой участок. С вами был Доступный дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока!